Предлагаю вам попробовать разновидность драников из батата, в отличие от традиционной версии, они получаются нежнее, чуть слаще и мягче, очень вкусно подавать их с жареными грибочками и сметаной. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить драники из батата, по желанию в тесто можно добавить мелко порубленный укроп или петрушку, рецепт обязательно оценит все любители сладкой картошки, берите на заметку. Досмотришь инвида и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все ингредиенты. Батат очистите от кожуры, кабачок помойте, обсушите, натрите овощи на крупной терке, подсолите, перемешайте и оставьте на 20 минут. Измельчите льняные семечки в кофемолке. Репчатый лук мелко нарежьте. Вкусняшки, подписавшимся. Отожмите от лишней жидкости овощи. Добавьте к овощам молотый лен, черный молотый перец и репчатый лук, затем добавьте муку, перемешайте. Обжарьте драники на промасленной сковороде до румяного цвета, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Драники из батата готовы, приятного вам аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Батат – 300 грамм. Кабачок – 200 грамм. Соль – половина чайных ложки. Черный молотый перец – четверть чайных ложки. Семена льна – полтора столовые ложки. Мюка – 40-50 грамм. Лук репчатый – половина штуки. Количество порций – 2. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачи, друзья, заходите.